Всем доброго времени суток. Меня зовут Нина Лапина. Я живу в Ставрополе, Россия. Замужем. Мне 44 года. У меня трое детей, три дочери. Занимаюсь я эзотерикой. Практикую нумерологию. Это хилинг на базе психологии. Изучала психоанализ. Эзотерика я интересуюсь с самого детства мне всегда было интересно нумерология, гороскопы были интересны но так как мне уже лет достаточно и еще времена были такие что информации на эти темы было очень мало я всегда это все искала по крупицам покупала любые гороскопы которые продавались в 90-е и старалась изучать и ну какая информация была всю эту информацию я скажем так поедала мне вот реально было это все интересно и потом когда стало появляться больше информации я пошла обучаться нумерологии потом ты-то хилинг пошел туда мне тоже было интересно погрузиться погружалась я достаточно глубоко прошла много курсов и мне всегда было интересно то что неважно каким ты путем идешь к информации через какие знания ты получаешь в итоге один и тот же ответ и это происходило через нумерологию через это состояние и тогда это мне дало понимание того, что в этом есть истина, есть в этих знаниях, в этих учениях есть та истина, которую человек может постичь о себе, о своем существовании, да, для чего он пришел сюда, с какими задачами про свою жизнь что-то узнать. И пришел, наверное, такой момент, когда пришлось, ну не то чтобы пришлось, а пришло время идти дальше, пришло время погружаться еще более глубоко. И я познакомилась с нынешней моей приятельницей на одном из обучений. И она мне все рассказывала про ведическую астрологию, как это круто, как это интересно, и что она хочет пойти обучаться туда да, более углубленно. То есть то, что она познавала, изучала, но ей бы хотелось найти учителя, идти обучаться дальше. И через какой-то период времени она мне звонит и говорит, я нашла учителя, говорит, она такая классная, она такая, говорит, вот лунная, энергия у нее такая классная, говорит, я, говорит, пошла к ней учиться, я тебе ссылку дам, ты посмотри. Она мне дала ссылку, я прошла по ссылочке, это оказалась школа Джиочеш Лидии Бойко. Я написала Лидии. Лидия мне скинула ссылочку на свой мастер-класс. Я просмотрела этот мастер-класс. Я много чего законспектировала, потому что информации было очень много интересной, познавательной, и я как прилежный ученик привыкла все четко записывать, конспектировать, чтобы ничего не упустить, чтобы к этому возвращаться, когда мне это нужно будет. И я поняла, что здесь, если на мастер-классе уже такие знания даются, да, вот информация такая достаточно емкая и глубокая, думаю, ну, на обучение вообще круто будет. Лидия предложила зайти на обучение, и я, конечно же, сомневалась, потому что на тот момент я была на обучающих курсах, проходила, разбиралась, все, и то есть я боялась, что будет каша в голове просто. Задавала Лидии много вопросов, уточняла там все, ну и решила, что да, я пойду на это обучение. И я зашла на обучение. И хочу сказать, что вот сколько школ я для себя выбирала, сколько тоже просматривала, ну, так как тоже заинтересовала астрология джиотиш, когда я проходила мастер-классов многих школ, многих учителей, ну, реально захотелось пойти обучаться именно к Лидии. Почему именно к Лидии? Потому что, во-первых, Курс отдается в бессрочное пользование. Ты можешь возвращаться к информации, когда захочешь, сколько захочешь. Раз. Просматривать можешь, вникать настолько глубоко, сколько тебе нужно. Эмоции были разные начиная от восторга что какая глубина этого всего на да, заканчивая тем что блин я ничего не могу понять и разобраться настолько много всего что э, очень трудно это все уложить у себя в голове сколько нюансов сколько э, всего что нужно запомнить ну я с этим справилась я долго обучалась, потому что на тот момент у меня еще свои обучения были, плюс вот это. Но ничего, я это осилила. И вот сейчас я завершила первый модуль «Консультирующий астролог» и написала экзамен. Мне очень-очень вот... За себя радостно, и я вот хвалю себя за то, что я это все освоила, это все постигла. Я собираюсь идти дальше, потому что, ребят, это то, что должно, в принципе, преподаваться в школе изначально для детей, чтобы... Заканчивая школу, ребенок уже понимал, кто он в этом мире, для чего он сюда пришел, какие у него задачи на жизнь, какие у него таланты есть, каково его предназначение в конце концов. Еще очень крутой момент в обучении какая фишка крутая у Лидии в обучении это ее астропрактики. Начиная уже. С четвертого блока уже можно начинать просматривать астропрактику, разборы натальных карт учеников. Это дает мощнейшую базу для формирования процесса консультирования сразу же. Это очень-очень круто, потому что не во всех школах есть такой момент. Очень круто то, что Лидия 24 на 7 на связи, несмотря на то, что у нее очень много учеников, лично ей можно написать, задать вопрос, если возникает по, ну, в процессе обучения, она всегда ответит, всегда разъяснит, всегда четко. Я просто удивляюсь этому человеку, насколько ну, вот, можно вот так каждому уделять. Внимание каждому разъяснить, ответить, никого ну, не игнорируя, не забывая. Это на самом деле очень круто. Это архи круто. Еще момент, что тоже очень немаловажно и очень круто. В процессе обучения даются практики по осознанному мышлению. То есть есть какие-то проработки на то, чтобы что-то осознать, что-то переосмыслить. Курс вообще, конечно, выстроен очень четко, очень классно, очень структурировано. Ну, так как я восходящий Козерог, и для меня структура очень важна. Мне вот нужно, чтобы все было разложено по полочкам, чтобы все было очень четко. И кому как бы импонирует именно такая подача информации, то значит Лидия это ваш учитель. Идите, не задумываясь. Вообще, в принципе... Вот какие я получила результаты от этого? У меня три дочери, и две из них уже в подростковом возрасте, третья на подходе, и вот эти подростковые моменты, эмоциональные качели, с ними очень не, не просто справляться. И они меня очень сильно раздражают, излят порой, и... Наверное, если бы не понимание их натальных карт, если бы не понимание вообще вот, э, их структуры, да, какие они пришли сюда, в вот, э, какие в них базовые моменты заложены, если бы я этого не знала э, по ходу обучения, построив и разобрав их натальные карты, то я бы и не понимала вообще, что мне за дети достались. А так я понимаю, что ну, это их суть такова, они какие должны быть, раз уж они пришли в эти даты, в это время и так далее. После курса, ну и не только после курса Лидии, наверное, в комплексе, вот то, что я очень много изучаю. По крупицам, по крупицам знания все накапливаются, да. И то, что такие фундаментальные знания даются у Лидии, тут, да, очень большой пласт в осознании, в... вообще вот в понимании, почему вот так они а иначе. Да? Я, скажем так, стала в какой-то мере спокойней. По своей структуре я достаточно взрывная, и дети стали замечать, что говорить мне даже, «Мам, ты стала спокойней». И как бы не так на нас кричишь, как-то более понятливая, понимающая стала. Да? И если, если вы хотите глубоко себя познать, как-то разобраться с собой, то очень рекомендую вам идти именно к Лидии на курс по астрологии Джотиш, потому что это учитель, тот, который четко вас проведет от точки А до точки Б, всегда ответит на ваши вопросы лично, всегда даст вектор направления, где посмотреть, где вспомнить, где чего, вот если даже. У меня были такие моменты, что что-то я там забыла, или как-то что-то и. Не помню, где это долго возвращаться. Я пишу Лидии, и Лидия отвечает. Это вот так-то так-то. Вот в таком-то уроке. И я уже открываю, и это все могу возобновить в памяти. То есть обучение у Лидии, это вот как тебя за ручку взяли и ведут, пока ты не будешь готов. Уже четко все это все. Вы, запомнить, выучить и так далее. Поэтому очень-очень рекомендую идти, если захотите изучать астрологию джиотиш, именно к Лидии. У меня все, друзья.